Друзья мои, милые ненаглядные, я сердечно вас поздравляю с наступающим Новым Годом по старому календарю, юлианскому. Ой, к сожалению, я не смогла сегодня добежать, чтобы снять вам закат. Как-то несоизмеримые мои силы оказались моими возможностями. Но я все равно более судьбы Сумела себя заставить И выйти из дома Выйти На свежий воздух И там пожелать вам Здоровья, счастья Крепости души Не унывать И никогда не сдаваться Как бы тяжело Вам не было У нас все такая же погода Без всяких изменений вы сами видите, как сунечно и серо. Но несмотря на это, я все равно счастлива, что сумела выйти. И вспомнила где еще, где я по пути слова и знакомой вам песни. Была ли из или и в Все было когда-то, и любовь была счастлива. Мои хорошие, мои замечательные друзья, я буду очень рада, что это невзрачное видео, коротенькое, подарит вам радость, подарит вам некоторую забаву. Что поделаешь, такова жизнь, не все так прекрасно и радужно не сказывается, как бы нам хотелось. От души всем желаю счастья. С Новым годом вас по юлианскому календарю. Пока!